Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые! Мы находимся в городе Маяк, в Соединённых Штатах, в гостях у Ленины Балышулы, которая является одной из организаторов, вдохновителей, ведущих клуба озарения, где мы уже провели две встречи. Но сейчас мы находимся в гостях у нее, и Таниреевич – чемпион по науке, которая называется «ВАСТ». Здравствуйте! Добрый день! Добрый вечер. Очень коротко, Васту, что такое наука Васту, первое, второе, тема нашей передачи, влияние Васту на судьбу человека, да. вот это очень важно, и об этом, наверное, не так много людей знают в нашей западной мире. Угу. Ну что ж, давайте поговорим об этом. Значит, ведически, как говорят, фэн-шуй или Васту-шастра, это древнейшая наука, которая была создана для создания гармоничного пространства. И э, этой науке уже более пяти тысяч лет. Это очень древняя наука. И знания были получены мудрецами не путем опыта, а путем э, того, что они приходили в медитациях. Это очень сакральные знания. И они передавались только из уст, из уст, да? от учителя по ученику, и были позже, 5000 лет назад, они были записаны. До этого эти знания не были записаны, потому что они передавались только за уста. И предназначались исключительно для высшей расы человечества, потому что были направлены на гармонизацию пространства, что давало возможность жильцам дома, замков, дворцов жить очень гармонично, потому что вся наука была основана именно на законах ВАЗДУ. И красота науки ВАЗДУ в том, что она базируется на четких принципах. Эти принципы были неизменны. И эти принципы были очень легко, они масштабировались, и по ним можно было создавать гармоничные не только дома, по ним создавались гармоничные Целые города. И в этих городах, когда поселение люди жили достаточно счастливой и благополучной жизнью. А, когда становилось, а, когда люди знали эти законы важного, это давало им возможность а, перенаправлять энергию таким образом в своих помещениях, в своих городах, таким образом, чтобы блокировать негативную энергию и привлекать свое жилище свой офис, на свой рабочий место, в свой дом, привлекать благоприятную энергию. Которые... Да, Денина, да. да, да. вопрос к Вам. Негативная энергия, что такое негативная энергия дома, при негативной позитивной энергии? Да. да, вот смотрите. Что-то действительно вопрос для тех, кто не знает, что такое негативная энергия. Закон Васту, он базируется по восьми сторонам света. 8 сторон света ⁇ это восток-юг. Ну, да, сторон света ⁇ это такие как восток-юг, запад, запад-север, да, то есть и, соответственно, между ними, север-восток, юго-запад и так далее, да, это получается 8 сторон света. И... Вопрос вам. Допис... Есть какая-то самая главная сторона, потому что мы требуем считать 4 стороны света. Селера восток и туда. А тут идет север, восток, э -э юго восток и так далее? Какая из них, скажем, вот эти вот поселенки, если говорить, да. э они имеют такое да. же значение или все это какая селера? А вы знаете, это как в науке Джейкер, да, как да. астрологический прогноз, какую планету не возьмешь, они все важны. То же самое здесь. Каждая сторона, в этой науке важно. Каждое несет какое-то свое очень благополучное влияние. Есть, но есть негативное влияние. Есть такая страна, как северо-восточный сектор. Северо-восточный сектор управляет, эта планета Юпитер, одна из самых благоприятных планет. И вот этот сектор всегда приносит только благоприятные энергии. Вот северо-восточный сектор так же, как и восточный сектор, и северный сектор. Восточный сектор — это там Солнце, это как бы у нас восход дня, начинается именно солнце и когда Солнце светит, то всем нам, как бы мы себя чувствуем гораздо лучше, чем когда уже Солнце уходит, и когда приходит Луна. Поэтому считается, что восточные и северо-восточный сектора — это одни из самых благоприятных секторов. Самый неблагоприятный сектор, который считается в законах власти, это юго-западный сектор. В этом секторе живут два демона. И, в общем, очень демоническая планета Раху и два демона народного путна. И этот сектор, это еще сектор земли. Он как бы притягивает к земле, он предпочитает коричневый цвет. Если этот сектор неблагоприятный, а я сейчас объясню, что такое неблагоприятный, то он приносит огромное несчастье в дом жильцов. Что значит неблагоприятный сектор? Вот смотрите, если мы берем северо-восточный сектор, то в северо-восточном секторе очень благоприятно, если там находится входная дверь или огромные панорамные окна. Или этот сектор просто свободный. Но он пустой от мебели, он не загроможден ничем, он хорошо освещается, он чистый этот сектор. Тогда это считается очень благоприятно. И тогда с северо-восточного сектора к нам приходит в дом, в жилище, приходит благоприятная энергия, поток благоприятной энергии. И помогает жить сам дома жить в, так скажем, каждый день с удачей благоприятность нашей программы. Да, это и есть, да, вот именно этот вопрос мы сейчас и поймем. А вот юго-западный сектор, если он открыт, юго-западный сектор, если там нет тяжелой мебели, то так вот заметили мудрецы и так сказал сам Всевышний что в таком случае жильцов дома могут ожидать боль, потери безденежья, потери работы, потери близких, потери детей. И именно поэтому юго-западный сектор считается крайне негативным и очень-очень несчастным. Но при этом, видите, как законы вас, то... Их тоже очень хорошо надо знать. При этом считается по законам БАСКО, в, в юго-западном секторе, если находится спальня владельца дома, это очень благоприятно. Так же, как рабочий кабинет владельца дома, это тоже считается очень благоприятно. Поэтому, конечно же, законы это надо знать, почему так или иначе. И тогда это облегчает житься жить дома. Но еще смотрите, что значит можно заблокировать негативную энергию, допустим, глюкозапога. Ну, предположим, у людей есть негалатурный сектор, как в любом жилище, и он открытый, этот сектор. Там, быть панорамные окна, там туда поступает, там, допустим, свободное пространство, там нет цветов, там нет мебели. Что значит можно, как можно заблокировать этот сектор, чтобы негативная энергия, которая поступает, со стороны Юга-Запада блокировалась и как бы практически не попадала в дом. Достаточно легко делается это, так же, как я сказала, что красота науки власть именно в том, что она базируется на неизместных принципах. Эти принципы очень легкие в исполнении и доступны для каждого человека. То есть достаточно просто туда поставить тяжелую мебель, повесить тяжелые шторы, если там большие окна, поставить какие-то тяжелые цветы в горшках и этого будет достаточно, чтобы запроектировать а, юго-западный сектор именно от негативного влияния а, вот этих вот энергий. Ну, Ирина, скажите, в э, Киеве, допустим, если мы перейдем к практике, э, ну, мы если ехали, допустим, ехали в Новую Конституцию, а, то, что Вы сейчас рекомендуете, можете сделать, но я, я знаю, что есть в вашем национале, гораздо более эффективная средство, как Вы называете яблок. Это гораздо более эффективно. Давайте немного паспортов об этом, что это такое и примеры, если Вы можете, из Вашей практики, людей, которые как раз пользовались Вашими советами и что то можете поменять. Да. Действительно, если, смотрите, на самом деле, если раньше, во времена э, Два пара юга да, строились дома жестко по законам Басту, строились не только дома, строились целые города по законам Басту, и Богом был, Всевышним был прислан известный Вишмакарма Карма известный архитектор, ученый, который, да, давал эти знания, и потом было это все записано, в ведах это было написано, и обустраивались целые города, и не требовались никакие инструменты для того, чтобы гармонизировать пространство, потому что дома и города уже строились по этим законам. На сегодняшний день э э э Вишмакар Маян он знал об этом, и сами боги знали об этом то, что… Дома будут строиться не по закону власты, и города будут полностью не соответствовать закону власты. Соответственно, целые города будут страдать, и люди, которые будут жить в домах своих, тоже будут очень сильно страдать. Поэтому были как бы, посланы мудрецам специальные инструменты, которые называются янтры. И это не просто янтры, которые янтры дело в том, что в физических знаниях существует очень много янтр которые люди носят, янтры вешают дома, какие-то разные янтры носят в сумочках, в кошельках. Это совсем другие янтры, это они так и называются, вазду янтры, их 12 штук. Каждая янтра имеет свое направление, каждая янтра – это изображение символов и знаков, которое обращается к той или иной стране света или, и также оно обращается к богам и аватарам, которые являются ангелами-хранителями того или иного направления. И вот когда развешиваются эти янтры, они должны вешаться очень жестко и правильно. Они должны вешаться по законам в Сам человек, не зная законов в не понимая, как их вешать, может себе только нарушить все в своем жилище. И поэтому очень не рекомендовано самим, не понимая, куда их вешать, несмотря на то, что сайте на янтра, как правило, написано, куда ее повесить. Не рекомендовано, тем не менее, вешать самому. Потому что... Янтеры имеют такую мощную силу, что если они будут сдвинуты чуть левее, чуть правее, чуть ниже, чуть выше, или они будут отходить от стены, или, не дай бог, их прибьют к стене, они тогда будут вызывать дисбаланс настолько мощных в жизни человека, что человек может даже лишиться вообще всего, не только своей работы, денег, бизнеса, но и своих близких. Поэтому Здесь, конечно, нужно а, обращаться к специалисту, который, в общем-то, это знает и может использовать эти инструменты правильно и грамотно. Но, тем а. не менее, да, сейчас, помимо яндера, есть еще и другие инструменты, как пластырь пирамиды и мерачак, которые тоже изготавливаются специально а. по закону басту, да? У -у -у. Дело в том, что мы в рамках одной передачи, которая длится 20-25 минут, У -у -у. не можем обойти все все способы защиты все способы э, гармонизации пространства поэтому я пытаюсь как так сказать э, для начала общие такие сведения вот э, мы знаем есть такое слово мантра, а есть слово Ян. так да. вы можете провести э, какую то аналогию вот как оно переводится то есть мантра, и яра да, да во-первых, там есть, ну, я хочу сказать о том, что смысл вот этого, что такое вообще яндра. Вот э, перед этим я прям так и сказала, янтры – это символы и знаки, изображенные на плоскости. Значит, изображение – это обращение к полупокам и аватарам, и к планетам. Каждая этот символ имеет свое обращение к этим богам. И это является торсионными воронками. Когда мы это устанавливаем по сторонам света, устанавливаем на стену, то получается, что таким образом мы как бы делаем торсионную воронку во Вселенную. И тогда тот аватар и полубог, который находится в том или ином направлении, который базирует это, является его ангелом-хранителем, он видит, что жилец этого дома проявляет к нему уважение и как бы подает сигнал к нему. И тогда все аватары Бога, если мы вешаем восемь янтр по всем сторонам света, они как бы обращаются, обращают внимание на это жилье и начинают его охранять и одевают, как мы говорим, у вас тут куруша мандала, так называемую сетку, одевают как бы заботятся об этом жилье и об этом хозяине. Вот. Да. Это то, что касается янтар. Да. да. Ну, а... Давайте я просто немного поясню по-простому, mm -hmm. как говорится, нашему роду, дорогие друзья, дело в том, что э, мантра, манитва, они произносятся, если мы говорим об этом, они произносятся с определенной целью. Всего лишь, чтобы нам Боги, или Всевышний, не важно, Боги, в единственном числе, помог для чего-то. Так вот, это словесное обращение. А когда мы говорим о Яне, то, что сейчас вот сказала нам Янина, это абсолютно правильно, но просто это графическое изображение, графическое изображение той же просьбы а, обращения к Всевышнему или к или богам, чтобы они нам помогли решить наши проблемы. И это очень и очень серьезные вещи, которые, в западной не принимаются во многих случаях и просто даже отвергаются. И многие, вот как здесь уже была у нас слушательница сказала обычный паришуй. Она погуглила и сказала обычный паришуй. Значит, еще раз напомню, фэншуй ⁇ это не, во-первых, хоть не обычный фэншуй, а фэншуй ⁇ это производная от науки ласку, которая возникает в миллионы лет. Да? Но, знаете, вот, они даже -да -да, очень, они они делают какую-то науку, дай бог, чтобы они ее полностью уничтожили, сделали источник, что-то там переделалось. И после этого они это все выдают за своего правильное Так было много-много, я могу сказать огромное количество примеров. Но бывали, бывали случаи, что они просто в первый брали его уничтожили, чтобы нельзя было для папа, Но в данном случае им не удалось, что источник, он не уничтожил. А вот этот первый есть в Семенная Болотова, которая является одним из очень, очень многих средств в, в городе Майами и огромное количество клиентов, которые к меня обращаются, они получали реакции. вот Я хотел бы спросить у вас, приведите какие-то примеры, как вы помогали вашим клиентам по гармонизации профессионального вот, развития и бизнеса. Хорошо. Можно не называть имена? Да, я... я да, э, вы знаете, не я... Надо как называть имена э, э, Куркова? Там, этого, не надо называть имена. Нет, я да, не буду называть буду. Хорошо. Называть я... Тихо, не называть. <laughs> вот я... Не называйте а имена Куркова, не надо называть. Просто вот как называть. Я именно не буду называть. Я не хотела не не рассказать нет. одну классическую историю, которая, ну, об известном доме. Нет. Я здесь даже за задействующая в своем рассказе не о жильце дома, не о той семье, которая меня пригласила, а именно об очень известном доме. Этот дом все наверняка знают, дом на Герсеневской набережной в городе Москве, где находится этот монитор-ударник напротив разных площади. Дом очень известный, он известен тем, что он построен в 1931 году, и этот дом, его глава правительства Алексей Рыков тогда, еще в те 30-е годы, пригласил известного итальянского архитектора Бориса Иофана для конструкции этого дома, для того, чтобы был создан какой-то необыкновенный дом, который там называется «Дом правительства». И тогда казалось это огромным счастьем для всех тех жильцов, которые туда вселялись, в этот дом. И в этом доме, кто там только не жил из известности, включая Алексея Стаханова, который там тихонько спивался, включая мать Хрущева, которая сидела перед входом в дом, и, всех, и всем пожелала хорошего здоровья, там жили все известные актеры, и там жил Юрий Трифонов, который потом написал известный повязь «Дом на набережной». И, к сожалению, в то время, когда был спроектирован этот дом, он был чем тем, что там была своя карточная, своя клиника, свой магазин. И там были ванны, туалеты, огромные залы, балконы, находился напротив Красной площади. У него был, был великолепный вид. И каждый пытался, и каждый был чай, считал, что это предел мечтания попасть в этот дом. Но этот дом оказался трагическим. Не просто трагическим, а чрезвычайно трагическим. И там за время нахождения в этом доме в этом проживании людей было 800 человек репрессированных, которые погибли которые бы погибли просто в сталинских лагерях. Вот такая трагическая судьба, казалось бы, крайне счастливого дома, потому что это был дом, где не самый первый, где сидела охрана, где был порядок полный и так далее. Так вот, на сегодняшний день меня в этот дом пригласили на консультацию. Современная семья, которая также посчитала, что обязательно надо в этом доме купить... Квартиры. И вот непонятно почему, чем люди мотивируются, понимая, что этот дом чрезвычайно трагичен. Вы знаете, вся Москва о том, что этот дом, в общем-то, на нем стоит смерти. И там все погибают, сгибаются, чтобы все теряют бизнес. И тем не менее, современные люди все равно пытаются, так как он находится на грозе площадках, покупать там квартиру. И вот также очередная семья купила в этом доме за очень большие деньги. Там квартира и у них не трагедия, они стали терять семью. В общем, члены семьи, и бизнес, и деньги, и здоровье, и депрессии пошли. Меня пригласили туда на консультацию в одной из квартир. И меня очень заинтересовало. Одно было это очень интересно. Естественно, я приехала в эту квартиру, стала ее изучать и поняла, что там огромное количество нарушений. Но самое интересное, я стала не столько... Я квартиру понятно, я занималась квартирой, делала в ней янтеры, там ставила специальные инструменты. Самое интересное, меня заинтересовал непосредственно сам дом. Почему во всем доме 800 человек э, имело такую трагическую судьбу и продолжает иметь? И когда я изучила дом, я поняла, что дом был построен совершенно не по законам властью, и он имеет колоссальные нарушение. Одно из нарушений этого дома, то, что входная группа была в юго-западном секторе. Помните, говорила, что... В начале нашей беседы я говорила, что юго-западный сектор это один из самых страшных секторов. И когда я прихожу в дома или квартиры, я вижу, что входная группа на юго-западе, я сразу просто предлагаю людям продать эту квартиру или дом. Или мы, в общем-то, вешаем такое количество инструментов в доме, и не только янтри, и ставим баску-пирамиду, но при этом все время на стрёме, потому что порой и это не помогает. Вот настолько а, неблагоприятен этот э, сектор. Сам дом, он имеет абсолютно тоже неправильную конструкцию. Нет, он имеет как бы правильную конструкцию, потому что он а, находится в форме прямоугольника, то есть как бы четыре блока, которые соединяются вместе, есть внутренний двор. По законам Васту, так оно и должно быть. То есть четыре стены и центр помещения обязательно должен быть пустой, потому что там живет самое главное божество, ну, как еще говорят в русском православии, домовой, да, а это живет Васту-Пуруша, один из самых главных энергетиков помещения. Если у вас заблокирован центр, помещения вашего дома, не важно, сколько у вас этажей или сколько у вас комнат, самое главное, чтобы не было заблокирован вот этот вот центр, даже самого маленького помещения. Если он заблокирован, то тогда вас вступает по легенде, имеет право съедать, просто пожирать жильцов дома. Это, естественно, энергетически. Это не, не то, что он пришел и вас съел. Понятно, что это энергетические особенности, несчастье и проблемы. И вот когда я изучила этот дом, я даже не знаю, как это у вас вообще возможно показать. Слишком близко, слишком близко да? Я даже не знаю. Я хочу показать вот входную группу. Вот, это, вот, вот здесь, вот, да. юго-запад. Вот это вот, юго-запад. Ну, ну, ничего, поближе, наверное, поближе, наверное, поближе, наверное поближе. ничего не видно, да? Нет, видно? Нет. Вы видите, вот сам дом это как бы четыре корпуса. Вот. И вот внутренний дворик. Вот внутренний дворик. Так вот, во внутреннем дворике стоит театр эстрады. Вы понимаете, в чем дело? И он блокирует, блокирует вот этот самый центр, вот этот внутренний двор. Мало того, что у дома вход в дом на юго-западе, здесь еще есть театр эстрады, которые еще и блокирует, Центр вот этого двора. Что еще происходит здесь, в этом доме? В этом доме практически в этом дворе никогда не бывает света. Ой. То есть солнце туда не, не доходит, потому что спроектировано совершенно не по законам Васту. То есть дом обращен как бы э, к Найрудне и Путну, понимаете, к Раху, к Япо, то есть планетам демоническим там, планетам и практически заблокирован северо-восток. И туда не попадает вообще благоприятная энергия. В этом трагедия всего дома и всех жильцов, которые там живут. Надо письмо Поздно, ну, да. Okay. Этот дом так вот спроектирован. Самое интересное, смотрите, что произошло. Напротив этого дома стоял храм Христа Спасителя. И именно 3, 5 декабря 1931 года, когда вселялись в этот дом жителей, именно в этот день был снесен храм Христа Спасителя. Представляете? 5 декабря? Да. Какого? 31 года. 31, 31, 31 года. года? Да, да. Знаете, 5 декабря 1931 года это, это, это уже и, э, в общем, этот дом э, жильцы, которые там, ну, Юрий Трифонов там жил известно же, и вот он писал целую историю вот суде этих людей, которые там жили. И там, там, наверное, уже как бы ничего не исправить. Э, конечно, я попыталась э, навести. Порядок янтарный. Да, у а тут театр эстрады. <laughs> Нет, театр эстрады никак не убрать, потому что да. это э, функциональное здание, оно заблокировало э, весь э, центр. Вот, я даже не знаю, вот внутренний дворик, вы посмотрите. Вот Брамастана, вот, вот центр, э, центр. Вот так он весь заблокирован. Это, это по законам Басту категорически надо исключать. В общем, э, дорогие друзья, как вы видите, все не так просто. Ну, не знаю, народ живет в основном в квартирах, максимум дома. Это где-то может быть у нас, там, в Соединенных Штатах, кто-то живет там, хотя не знаю, народ живет, есть люди, которые живут там по-другому. Но в основном люди живут в квартирах. Давайте мы все-таки перейдем к тому. Мы рассказали о негативном. Дело в том, что у нас время выйти. Да -да -да. А, давайте вы расскажите, как вы из негативного помогли людям сделать позитивное жилище и решили идти в какие-то бы, там локальные места. Ну, смотрите, есть дома, конечно, которые ты приходишь, и там попадает сразу, сразу северо-восточный сектор или восточный сектор. И бывают какие-то нарушения в этом секторе, но они достаточно легко как бы исправляются и даже порой не нужны джанкеры. Это тогда ну, людям повезло. Как правило говорят, эм, как говорят э, ведисты, специ э, джукиш, специалисты джукиш, они говорят, что такие дома людям э, попадаются по карме, то есть по заслуженной карме. То есть люди заслужили тот или иной неблагоприятный или благоприятный дом. А как это исправлять, вот как я и сказала, что конечно приходится. И исправлять. Есть ряд вещей. Это янты о которых я сказала, их 12 штук, они обязательно вывешиваются. Это миру чакра, это вазка-пирамида, их тоже надо понимать и знать, где их заказывать, их, они делаются по специальным правилам, определенное количество металла должно быть при изготовлении этих предметов, вот. потому что они несут в себе силу, смотрите, маленькая. Они, они же по типу пирамиды, да? Так вот, получается, что маленькая пирамида, она имеет силу 24-метровой пирамиды. Просто маленькая домашняя пирамида, правильная, я имею в виду меры чакра, вот, она имеет силу 24-метровой пирамиды. Вы понимаете, то есть, какова сила, вот этих квасных пирамид. И еще плюс, конечно, используются такие вещи, как рекомендации по типовой гамме, Рекомендации по картинам, потому что когда ты приходишь и видишь, что есть картины печальные, одинокие, там изображения, трагедии какие-то, конечно же рекомендовано убирать эти трагедии. Нельзя, чтобы в доме были колючие, цветы, вот цветы никак нельзя, нельзя, чтобы были, просто есть золотые правила васту, просто золотые правила васту. Это так, как нельзя держать мусор перед входной дверью на ночь, когда вы оставляете мусор, говорите, завтра утром пойду, выбросу, нельзя этого делать. Нельзя держать метла на кухне. Э, нельзя иметь в доме картины, которые несут в себе печаль и трагедию. Э, вот. И нельзя иметь телевизор в спальной комнате. И самое главное еще рекомендация ни в коем случае, нельзя спать головой на север. А, вот. Елена, это все здорово, замечательно. У вас есть термин, я могу ее его... Извините, нет, нет? да? Да. Да? А, я сейчас виду вам понесу. А вы покажете, спонсорная ну, пирамида. Что это за отличается, что она отличает потенциальная, конечно. Это, это шри-янтра. Как бы, это вас, это. Смотрите, это не потому что это неручакра. Это потрясающая пирамида, это как бы плоскостное изображение Шри, Это Вот смотрите, есть Шри Янтра, вот здесь вот написано Шри Янтра. Шри Янтра это плоскостное изображение пирамиды, а это 3D пирамида, 3D, то есть она поднимается как бы наверх, и получается, что это меру чакра. На самом деле меру чакра, она, сейчас я покажу... Она вот такая внутри, пустотелая. В ней должно быть обязательно 5 металлов. И ее, если она выполнена не по законам, неправильно, то она только принесет нарушение. Она должна быть обязательно вот такая, пустотелая. Я видела очень много, что она полная, вот здесь, не пустотелая. Вот этого делать уже она... И покажите следует. основание. Основание, это вот как раз-таки есть Шри Янтра, вот она, шри-янтра в плоскостном изображении. Что такое шри-янтра? Шри-янтра – это янтра богатства, только она в плоскостном изображении. Я лично сама себе заказываю шри-янтру как кулон, потому что это как бы кулон, который тебя защищает, который заботится о тебе, ну, как, как помощь, как защита. И это как кулон. Вот он у меня есть, и я его тоже могу показать. И вот здесь обязательно такое правило, что здесь потом покрытие золота. Вот это должно быть покрытие золота. Вот, и эта вещь, вот такая э, мера чаша, это самое сильное, что есть в инструментах э, вас. Инструмент. Mm -hmm. да. Ясно, Леонина. Это просто совершенно удивительно, совершенно замечательно, дорогие друзья. Я хочу э, сказать о том, что еще раз напомнить, мы находимся в гостях у именинника Лошул, который является сильным специалистом по науке Шастра. Э, э, и вообще, говоря, это труд. Шастра означает многотомный труд. А вот э, все остальное, э, скажем, главы отдельные, они называются сутками. И вот э, шастра – это э, как раз таки то, чем занимается ваша шастра, это новость, которая, о которой я и а Мы на этом заканчиваем нашу программу. Да. Ну, пока так, да. О вас-то можно говорить очень долго о Шастра и о Ганапатистопати, которые, в общем-то, 50 лет посвятили своей жизни переводам. Шастра, которые были написаны на древне-поминском языке, я говорила в одной из ваших передач, это Написаны на листах папирусов, хранятся в Индии. Он посвятил 50 лет своей жизни тому, чтобы переводить этот труд, потому что это наука об архитектуре, об энергии внутри помощиных, и она имеет э, очень много материалов, можно говорить и говорить. Так что на сегодня, наверное, мы закончим. Вот. Все, спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. Спасибо. Спасибо, Ямина. И мы будем с вами встречаться. Если будут какие-то вопросы, то задавайте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я буду рада ответить. Все, Все, всего удачи. доброго. До свидания.